Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Фрой. и сегодня будем играть в Пати-Парады. Парады, парады. Короче, да, Или пати Да. Геймс. Кто Или же да. и все такое. Так, мы выбираем 27 игр. Я зеленый. А, отошли, отошли. Нет, я красный. я Ой, так. Это футбол, футбол, пенальти, пенальти. Стоп, а какая команда? Я зеленый. Я зеленый. Так, так погоди, забьём. Нет, нет, не забьем, нет, вообще, не... нет, не забивайте. Так, нет, лучше. Я очень... забывала, такой там Кости забивая. Ко мне. Да-да-да, забивай ко а, мне. забивай мне надо себе забивать, люди. Забивай ко мне ворота, забивай ко да, мне ворот. Погоди, надо себе тупить. Надо себе, а не Кости. Надо себе, у вас же все ворота помечены. А все, я сейчас победить. Надо горена забивать. Нет, Вика, нет, это моя крова. Я <сосе> забыл, как это играть. Нет. <сосе> только дурын, не в синий. Нет, горения нельзя дурын, это. Убирать горена народ О, это к точно. Кайф, а, я, у меня ни одного упала Убить у горены. Их слишком <сосе> много <сосе> <сосе> у горены. Нет, скидывайся. Нет, нет, я, я, чуть Олегу не забил. Да надо так. было, надо было. Ты разошлись. Олег, а давай, я тебе помогу. Ой, давай, давай. Ой, мне хоть 15 баллов. Мне, давай, ко мне коровка, Му -му. Ко мне корова. Ну давай, все, ура! 105 фрункс победить. Так, следующая у нас блок. Ходи аккуратно блоки Можно драться, кстати, я но буду сливать. Прощай, Вика. Прощай. Извини, Вика, пока. Я могу драться, Вика, ты можешь драться со мной. Палочки возьми. Для чего она не... Ну все, Вика свалилась. Я победил. Так, он. Um, что делать надо? Что делать, надо? Что делать, надо? Что делать надо? Строится 10-12 блоков. Фрумикс победил. Вы такие неудачники. .uthits. А что мне Деревянный меч. Спасибо за Так, мешай <гас> да, я первый. Я, я видел, как <гас> Гарина уже хочу крафтить. Нет? Ты Гарина. Как? Умри, Гарина. Гавика <гас> <гас> <Гофейка> тоже умерла. <гас> <гас> так, какая-то легкая игра, вы вот, такие то ну, кинете. О, импостер, я помню эту игру. Кто, -то маньяк. кто, так, кто маньяк? Так, кто маньяк? Так. Привет, Олежи. Чё пугаешь? Ты такая тварь! Вика, иди ко мне. Вика? О, сейчас будет Вика маньяк. Поэтому. А, Вика упала. Вы чё падаете? Вам нет, нельзя а падать, не помню, так. Рестаун блок. А, я понял. А нет, тут, лежа. Надо, тут, надо, тут, надо... тут надо становиться на Redstone блок и. И с него. И. С него... и, и стрелять с него. Нет, или а же. Нет, или а же, нет. На! Чтоб ты в канаве парень. Навика. Гор... А ты, а тут бесполезно скидывать, тут надо застрелить. А чтобы взять лук, надо вот это. надо на редстоун блок Гарена. тупиться. Пока. О, еще... Победил. О, бегайте, бегайте, тут бегать надо. Почему? Это картошка. Ой, это картошка. Это пол -талава. Ну короче, как это тентеран. Вика, прощай и все. Давай. Пора умирать, Вика. Тебе не кажется, нет? что? Нет, нет. Да. Он снова победил. еще так проигрываете? А, сейчас надо будет собирать. Для чего нам собирать у него косик? Просто, по чтобы победить, Вика. Чего у тебя Почему у меня? Я никогда в этой игре не выигрывал. Ну, видите, уже выиграл. О. Но это надо к Фрумиксу. К Фрумиксу. Какому Гарене? Фрумиксу. Никакой Вики. Как... Никаким Олегом. Ко мне надо. Нет, ко мне. Нет, какому Олегу? Никаким Олегом. Фрумиксу. Отгоняйте Гарену. Нет, какому горению? Мы почти до горения докатились, ребята. Не дайте горе. Вы сейчас горение дадите победу. Нет. Да, все. Да. Удачники проиграли. <смех> Удержаться на платформе надо. <смех> Почти меня Вика скинула. Ника! Получай. Ах ты, Гарена, жук-навозник. Так, враг у меня Гарена, поэтому откидываем его. Ой-ой-ой, бегаем. Давай. О, нифига, Олег мощный. Полетела лежа. Буст! Мой буст! Ес. Yes. На! Нет! Мне... У меня еще два раза упасть. Так, Вика, прости. Ты с... должна умереть. Вика, прости. Все, у меня теперь два раза. Теперь вам надо скидывать меня, либо вы умрете. Олег, жук-навозник. Все, Олег, полетел. Олег, пора уходить в мир иной. Нет! Все, теперь на смерть играем. Нет, нет, я не упаду, я не упаду. Нифига, Вика жёсткая. Все, прочей Вика. Фух. О, но тут это для, для Фрумикса, только для Фрумикса, ребят. Тут ни для каких Олегов точно не надо. Здесь надо находиться только Фрумиксом. Никаким Виком здесь не надо, только Фрумиксом. Только фрумиксом говорю. Только фрумиксом. Только фрумиксом. О, все. А что, может, вы говорить все будете? Или что умолчать молчать так долго будете? Тихо, да, Я совсем немножечко помолчал. О. Совсем немножечко. Здесь Я надо двигать клиперов на сторону есть... Горены. Да, на Нет! сторону Горены. Вика, гарены, Вика. Горены. Тихо. Вика, <laughs> Вика, не надо. Тут, у кого больше взорвётся территория, тот проиграет. Вот наоборот. Нет, наоборот. Ну все, Гарина, давай. Подыхай. Mean, <с <с <Trade> мы сейчас Гарину... Вика, извини. <с Hack> Нет, Вика. Вика. Пошла в жопу. Ай, Вика, аккуратно, ты можешь упасть. Олег, сзади. Нет. Сзади, Олег. Пошел, пошел, пошел. Урод. Ух ты. Нет. Это все. Все, тащите горение. Да, горение, горение. Это, да, горение это полезно для профилактики. Кость там Вика, Вика. Вика, Прощай, Бига, я вообще хотя Я продиррался один из дольше всех, по-моему, взорвались. Если ты что, проиграешь, ты будешь бомбить слитый, понимаешь? Я горение не должен <свят> проиграть. Прощай, горе, все. <свят> это уже слив. Да, да, все горение. Да. Давай мы за тебя мы твои призраки. Да. Так, кто на что это? у нас что это что? Это что? что Ой, там минутная пауза. Можем почилить. Танцуем, <свят> танцуем. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <св Туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру. Пап-парам! Пап-парам! ля к ля О! 10 монстров Нет! Да! Все Понятно! У нас эта игра забыгала. Я помню. Костя, ты Ты там немного ли, там, торопишься? Все Я вторым-то увидел! Так, чикин, надо 10 чикинов убить, точнее Гарен. Гарена, прощай. Вспоминать, да не нас надо. Гарена! Да не нас, куриц надо, Гарена, ты дура, бесишь меня. Гарена, дура. Да, Вика! Не нас, надо этих куриц, то есть росиков. Ну, Фрумикс пока 7, и мне это нравится. Пока можно гарен всякий посталкивать. Потому что горены тут всякие. курицы кучепатки. Так гарена. Да, гарена, кучепатка. Последнего надо убить, давай. Нет, последнего. Если всякие Гарены мешать не будут, все. Мой враг, это Гарена. О, моя любимая игра. О... Ненавижу эту игру. Обожаю. Не, нази... не приземляйтесь. Приземляться можно только на стаймы. И нельзя даже призниматься на свой... Э... На свой блок. <свяк> Вика. Пожалуйста, стоп, не стоп, не стоп, не стоп. Ох. Я в блоке застрял. он горел. Я в блоке застрял. Я, я даже... О, боже. Короче, все, я теперь дольше всех продержусь, потому что я в блоки застрел. Да нет. Что нет? Я блоки. Люди, я не для одного себя в блоки застрял. В все да. убил. Ненавижу тебя. Спасибо. Выбивай трав и страх. Гарена, ты, ты сейчас умрешь. Ты не хочешь умирать, Гарена? Мне кажется, пора как бы уже... Ну, пора в гроб ложиться, Гарена. <соцентричь> так, Бэдварс, Бэдварс. Кто-то строится на меня, да, Гарена? Моя любимая игра. Я спамся... Гарен... <соцентричь> Гарена думала, что телепортирует его... Этот Эндерперол телепортирует его на его базу. Ой, на мою базу, Вика, давай против Горена, мне кажется, это идеальная на наживка. Я, я не нет, наживка для кумы. Куда ты собрался, э, Олег? Вижу, да так, заберем, заберем вот это. Горена на подиуме. Вика, нифига, Вика. Ни фига, Вика. Викла! Викла! Викла! Ну, Гарена, прощай. Нерушимый. Полетела. Я фичка, Винкс. Ты что, Текна? Не подталкивай немножечко. Я заметил. Куда полез? Куда пошел? Кто это сделал? Это я. Какая ты тварь оказывается! Я тебе кровать да, ни пошел. разу не рушил. А. Так, идем на Олега. Отошел, отошел я сказал. Ах ты, жук, ах ты, один нафиг. Союз. Только попробуй смотреть, Чтоб ты в канаве проснулся утром. А куда, а куда пошел? Я Иди не могу сюда, ниже. И куда? Не все прощались очень большой. И... Прощай, Олег. Олег закрой прощай. все программы, тебя очень жестко лагает У меня закрыты все программы, не переживай, не переживай. Вик, пока. О, -о, -о. ну здесь надо. Гарен всяких убивать. Вика, пока ты сейчас умрешь. Посмотрите, Гарена какая-то. На, горена. Ай. Иди сюда. Ах ты... Гаренус! <свят> <свят> тут, тут привет. <свят> Только обратно. Что? Олег, ты серьезно прострал? Ой. Потату. Так, это картошка, наверное, у нас. Да, это картошка, потату. Бейк. Теперь брейк. Брейк это у нас... Это у нас хлеб. Олег, тупица! Не мешай, Олег! Я тебя ненавижу, Олег. Олег, отстань! А, так, это у нас что? Пика, не мешайте, затраби. И теперь печеньку надо отнести срочно. Всё. Финкс победил. <связь> Неудачники. Тварь. Так, дунонт оф зэм апс. Это кустя, кустя, ку ты тварь. О, это динамиты. Это... Надо это... уходить, это... как... Береги осет. Теперь Олег, динамита. А ты, значит, призывёт вот такой. Ох, ты, Олег. Ты посмотри на эту горнену. Больше никогда не буду выпендриваться. Все, Гарен, прощай. Вика, давай удачи. Больше никогда не буду выпендриваться. Пока, Вика. <свеч> Вика, пора улетать. Это уже ст... финал. О, О, моя любимая Миа. Здесь, здесь надо строить базы, чтобы тебя не скинули. Если скинут, то ты неудачник. А. У меня есть. Я буду застраивать именно спину, потому что Я там больше всего. Вика. Олег, пока. А, пока. <связано> Горе удачи. Вика. Игра-то началась. Это у нас... Паркур, паркур. Пар Моя самая <связано> любимая. Вообще я обожаю пароду, особенно когда мы последний раз его снимали, прям вообще обожаю. Ту-ту. А я уже запрыгнул. Еще я пропустил, я просто же нужно. О, перелил. я полетел куда-то. Ну, куда?! Там. О, там это эта игра. А что это? Когда ты... надо горену га... <с, с платформы скидывать. А что? Агорена. Остается от меня. Каявик. Каят вор, Каят Ты Каят вор. Вика. Вы тикеры, осуждаю. Вика, пошла. Все, Олег, прокам. Вика, Вика, давай. Пора лет... полетать, Вика. <соспоцентричный> Вика. <соспоцентричный> Вика, удачи, сказал. Удачи желать. Удачи. Удачи, <соспоцентричный> На! Всё, а вы, я, я же режим, там... который выиграл только, кроме кости, еще кто Ой, мой самый любимый режим, да, в кавычках. Надо стрелы ловить, а потом вас пристреливать. Да, а потом пристреливать Горен. Да. Нет, Вика, вот так, нет. Вот так, вот так. Ой. так. Олег, давайте им У нас мирный договор. Да, я оказался. Спасибо. Вика, очень мирный договор. На, полетел, Гарина. Бесполезно. Полетел. Ты ах ты, вика насочная. Как? Блин. Ты и Точнее, Да, так все. А вдруг я пошутил. так что не надо меня убивать. Эмиральцы, это. Ой, там. Очень интересная игра. Полетела Вика. Давайте мир. мир. с тобой, особенно тварь. Я не подойду. Всё. Нет! Ага, Вика. А фичка Винкс прилетела. Ты Все, Вика, прощай. Костя пишет, очень часто попадается. У меня не одна сила фички не попалось. Это честно, это. это. Сейчас Фрумикс на первое место. Посмотрите, просто три четверг... Два... 23, 23 игры я выиграл с 25, ребят. А были в игре, выиграл лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Георг удачи и показываем. Пока, С лайки. Всем удачи, всем, удачи всем... всем пока. пока. пока.